Собрать им перу. Нам только быть, не быть, для нас слов нету. И мои бить, вращая всю планету. Нам только все, чуть-чуть это чужое. Мы жизнь несем ветрами непокоя. Мы только так, никак и не иначе. Так рей наш стяг, а слабые пусть плачут. Нам только быть, не быть для нас, луфа, нету. Гореть, любить и согревать планету.